Центральным углом по отношению к заданной окружности мы будем называть любой угол с вершиной в центре этой окружности. Любому центральному углу соответствует дуга окружности. И наоборот, любой дуге окружности соответствует центральный угол. Правда, при этом рассматриваемые углы могут быть больше 180 градусов. Дуги окружности, как и углы, можно измерять в градусах. Градусная мера всей окружности равна 360 градусов. Теперь мы можем сказать, что центральный угол измеряется соответствующей дугой окружности.